Еще один день в бешено меняющемся мире здравствуйте меня зовут алексей а меня татьяна и мы продолжаем рассказывать что происходит у нас здесь в Паттайе. в одном из предыдущих выпусков я случайно по пути встретил индийский ресторан который бесплатно раздавал еду нуждающимся на улице показал это в выпуске и получил очень много положительных комментариев какие молодцы индусы что всем помогают и тут я должен обязательно отметить что не один этот ресторан конечно же помогает людям очень много различных европейских ресторанов индийских

кстати, их тоже много, они выделяются прямо из всех. Потому что они и раньше раздавали еду, но это были воскресные бесплатные обеды для нуждающихся от храмов, как они называются,

от, от своих храмов, в общем. Сейчас до сих пор еще в Паттайе тысячи туристов, которые не смогли улететь. Русские туристы, которых отменяли билеты, они не смогли поменять эти билеты, попасть на самолеты. Естественно, они вынуждены здесь жить, платить за все свои деньги.

У кого-то очень тяжелая ситуация, они не ну, могут. А представьте, да, то, что брали денег с собой на две недели, а уже больше месяца. У кого-то семьи большие, они даже многие не могут себе позволить не то чтобы билет еще один купить, а просто еды. Ну не только туристы, но и тайцы многие сидят без работы и зачастую даже тот же макашник, который продает еду на улице, у него настолько минимальная выручка, что э, ему самому бы кто помог. Да, но если тайцы смогут найти информацию, кто и где кормит, то русские

туристам это сложнее сделать где в каких группах они на английском на тайском языке будут искать поэтому здесь очень сильно помог ресторанков. он один из первых он один из первых кто начал раздавать еду и делает это регулярно ежедневно практически кроме понедельника и Собираю огромную очередь Да, огромная очередь и они везде во всех соцсетях во всех группах в чатах поддержки везде пишут что приходите пожалуйста то есть у нас еда я вам даже скажу на выбор у них еда у них там и европейская

макароны, суп и тайская еда, ну прям вообще. Мы решили съездить в ресторан Ков и лично пообщаться с теми, кто организовал эту благотворительность. Лена, менеджер ресторана КОФ. Лен, сколько сегодня людей накормили? Сегодня было раздано 210 боксов. А кого больше все-таки, туристов или тайцев? Наверное, большинство все-таки тайцев. Туристов, ну, может быть, сегодня было человек 40-50.

Русских, с которыми удалось пообщаться, которые, к сожалению, действительно не могут улететь. И им приходится ежедневно отстаивать огромную очередь, чтобы получить бесплатную еду. Вы каждый день да, раздаете? То есть Я смотрю, быстренько так вообще, буквально несколько минут. Шесть да? дней в неделю, кроме понедельника, потому что мы решили, что в понедельник нашим тайцам, которые работают, можно дать один единственный выходной, потому что они работают ежедневно.

С 12 до 8 вечера все это готовят, потом это все раздают, упаковывают. В общем, это очень тяжкий труд, когда всего лишь 3-4 человека на весь ресторан, место 12. Очередь начинается, точнее раздают в 5 часов, но да. я видела, что очередь занимают заранее. Поэтому, если кто-то на самом деле нуждается, надо приходить пораньше. Да, ну Где-то, наверное, уже 15 минут пятого выстраивается очередь. Приходят русские ребята, которые остались здесь не по своей

волей, поэтому они приходят заниматься, потому что тайтов очень-очень много. Спасибо вам большое. Если вдруг вы захотите как-то принять участие, даже если вы не в Паттайе, не в Таиланде, у вас всегда есть возможность помочь.

Хоть финансово, если вы здесь, Патая, физически приходите, помогайте. приносите овощи, да, я знаю, что приносят еду. Вам. Овощи, курица, рис, это стандартный набор. Вода, боксы пластиковые, пакеты. Очень много привозят сейчас сладостей, потому что сами видели очень много деток. Хоть как-то да, порадовались сейчас, да, дети да. приходят. Спасибо вообще вам огромное, вы очень большие молодцы. Спасибо ребятам, которые нам помогают, потому что одни, к сожалению, мы, наверное

не потянули бы такое количество людей. Самые активные помощники это аптека Пион, Лада, Алексей, Сорокины. спасибо им огромное. Их подписчики очень помогают, из России присылают им деньги сюда на карты, ребята ездят макро, покупают продукты, приводят их сюда, чеки отправляют своим же подписчикам. Ирина Ганина, которая занимается здесь арендой недвижимостью, очень...

Много ребят, которые здесь остались и здесь ничем не занимаются, тоже приходят волонтерами. Лена Лотос помогает, Юлия Лазукова помогает, Александр Уазис World, очень много быков помогает. Ну, все как-то потихонечку, весь местный народ хоть кто-то помогает. Обеда, да, да, да, да, да, все да, да. сплотились, Александр тоже здесь, можно спросить у него, они еще и размещают у себя.

Мы подождем. Это Александр Быков, компания Оазис. И я увидела в сети его объявление, что они предлагают расселение бесплатное для тех, кто очень нуждается, остался вообще без денег. И как раз решается сейчас вот одна из семей, куда поедет жить. Буквально, Ой, что, что, что, Буквально пару слов. Да. Александр, я увидела в сети ваше объявление, что вы помогаете с расселением

ну да, к, сожале к сожалению, очень много людей попало здесь. Вот Многие не улетели. И когда родина нас вывезет, меня в том числе, потому что я остался тоже вроде как с билетом, но самолетов уже нет и улететь мы не можем, к сожалению. И мы пошли навстречу бедствующим, потому что понимаем, что очень многие, очень многие остались здесь э, без средств для, даже для пропитания и остались без жилья.

Гостиница выселяет, так уже все, что срок закончился, вот, а у людей нет денег, потому что я вот с некоторыми разговариваю, приехали на две недели и все, у них закончилось, они здесь уже полтора месяца им жить еще, а денег так нет. Так вы им предоставляете это ваш отель или что? Мы взяли в аренду отель, вот, и с, с Андреем, это хозяин ресторана КОВ, мы предоставляем жилье, бесплатно? жилье людям, по, совершенно бесплатно, да.

Пока у нас есть такая возможность, совершенно бесплатно предоставляем на месяц жилье здесь, в Паттайе. Немногие знают, что есть такая возможность. Если кто-то увидел, то номера освобождаются, потому что люди улетают все есть, да. Да? в небольших количествах, но они все же улетают. Это радует на самом деле. И номера освобождаются. Если кто-то нуждается, то welcome. Если кому-то нужно, если правда кому-то не где жить, просто может как найти. В принципе, могут зайти в ресторан Ков.

И сказать, что вот мы видели то, что вы предлагаете бесплатное жилье Приходите к нам, welcome Мы предоставим это жилье всем нуждающимся Вы работаете, ресторан работает с 12 каждый 12 -12 день С 12 часов каждый день Спасибо, вообще замечательно У вас, конечно, не просто идея была, да, а очень большая поддержка это... Ну, хорошо, что есть такая возможность пока, во всяком случае Помочь людям, помочь соотечественник, соотечественникам, которые попали в беду в такую...

Спасибо. Так что мы рады это делать. Итак, нужно повторить. Если вам негде жить за размещением, можно обращаться в ресторанков или напрямую к Александру. Есть телефон WhatsApp в описании к этому видео. Спасибо всем, кто помогает. И кто бы что не говорил про русскую диаспору, в самые тяжелые времена каким-то чудесным образом все оказываются сплоченными и помогают друг другу, даже те, кто раньше

десятилетиями не общался. О национальностях судят по поступкам отдельно взятых людей, отдельно взятых экспатов, не по поступкам туристов, потому что все местные тайцы понимают прекрасно, что туристы это оголтелый народ, какой бы страной они не представляли, а именно выводы о том, какие мы на самом деле делают по нам, по тем, кто живет здесь и помогает туристам, местным, друг другу и, друг другу, и всем, кто нуждается.

Ну что, здравствуй, так называемая русская улица. Еще месяц назад здесь яблоку негде было упасть и тяжело было, окей, не месяц, полтора. И крайне тяжело было проехать по этой улице на машине от такого количества гуляющего народа. Но вот сейчас. Когда-нибудь видела такую в Да нет, конечно, когда так было. Рынок закрыт? Похоже, что рынок закрыт, хотя ну как бы на нем должно продаваться-то еда. Ну что ж такое-то?

Нет. Закрыто. Полностью. И только да? псы голодные. Смотри, сколько здесь. Я знаю, люди в ФТС самоорганизовываются и кормят собак бездомных. В том числе даже русские. Например, известный тату-салон, тату-мода. Всем известный здесь в соцсетях Саныч покупает корм для собак в магазине. Это килограммовый мешок и ездит по городу, сыпет собачкам.

Потому что животные тоже голодают, и их надо подкармливать, чтобы. Ну, чтобы как минимум они не были агрессивными к людям. Да, представляешь, они сейчас все собьются в стаи, дикие звери станут. Да. Поэтому кормите собак, пока они не решили сами взять, поесть. Пока они не завладели городом. Жутко, жутко прозвучало это, конечно. Ну, в общем. Мы катаемся по портамнаку. Это у нас. Какая сойка? Пятая.

Та камера все время завалена. Ага. Тяжело снимать слепую, да? да? Потому что эта камера у нас без мониторчика. Но зато с такой волосатой фиговиной. Бородатая камера. Бородатая камера, да. С той стороны у нас Джамтен, потом пляж Донгтан, откуда вечно никого не выгонишь. А дальше пляж Паттайя Парк.

И это пляж уже начинается портамак, а мы приехали сюда по пятой сойке. Сегодня в соцсетях сказали, что всех выгнали, все, все, всех выгнали. Но это было днем. Видимо, никто не поверил. Но на город опускается вечер. На пляже запретили, видишь, вот да? На пляже нельзя, а тут вроде как парковка. На бордюрчике можно.

Ну, мы уже видели, как из бордюсиков гоняют там, на Таня пошла мячик играться. Поигралась? Да. Да? Так, ну и что у нас с ситуацией вокруг всей этой пандемии? Ежедневно сокращается количество новых выявленных.

Заболевших, что говорит о положительной динамике. Если а, неделю еще назад там каждый день сколько было? По 100 человек, от 50 ну, до 100, а сейчас все меньше 50, 38, 33. Ну да, 30, 30 с копейками ежедневно выявляют. И в связи с этой информацией очень интересно, что тайское правительство сделало такого действенного, что помогло им ну, переломить ситуацию.

Что сделали? Закрыли все. Страну закрыли, магазины закрыли, ну, все да. закрыли. парки закрыли, торговые центры, да. города некоторые закрыли, целый остров Пукет закрыли. Ну, главное, аэропорты не работают. То есть ну и ограничили люди, въезд, выезд в страну, да. Была статья в The Tiger о том, что правительство считает самыми действенными мерами по борьбе с коронавирусом, это то, что они стали выявлять

контакты уже зараженных, стали их отслеживать. В разных городах специальные отели были переоборудованы для того, чтобы все желающие могли там сдать тест, чтобы не ходили по больницам, а именно вот в такое вот изолированное место пришли, эпидемиологический центр, да, как можно? Да.

Да, да, да, А, ну да, то, что то что еще недавно приказ был по всем провинциям губернаторам организовать эпидемиологические центры, это, наверное, и есть. Да, и вот из некоторых отелей мэрия города какие-то отели назначала, подготавливала их специально к этому, выделяла туда ресурсы, и теперь все могут туда прийти сдать тесты. Ну и получается по этому признанию правительства, что помогает выявление.

Тех, кто уже проконтактировал с зараженными, проведение тестов в этих центрах и посадка их на самоизоляцию и так далее. И благодаря этому реально снизилось число ежедневно выявляемых. И пока мы здесь стояли, приехала полиция. Я думаю, что, наверное, пойдем мы. Не надо задерживать на месте, нужно задерживаться на месте. Пришли, показали вам эту часть пляжа. Пойдем дальше.

Окей, полиция приехала, обозначила свое присутствие. Но это возымело действие, люди ставят разбегаться. Например, мы. Например, Валим, мы да. Excuse me. Now, uh, and morning. Yeah. Uh, okay. Thank you. Да, вечером, в общем, закрывают все пляжи, рекомендуют всем очистить.

А можно возвращаться утром. Ну, точнее, пляжи все время закрыты, а закрывают вечером прогулочные зоны около пляжей. Потому что опять, бы сидеть на пляжах нельзя, а вот гулять, вот здесь бегать можно. Ну да, по большому счету их никак не закрыть. Он приехал и всем намекнул, <laughs> что можно вернуться утром. <laughs> да, что сегодня пока штрафовать не будем. Да. По домам готовимся. Много гуляющих. Да. Что еще важного из новостей? В прошлой программе я сказал о том, что сколько там, 30 с чем-то провинций введен запрет на продажу

алкоголя теперь во всех провинциях во всех 70 но в некоторых провинциях видимо уже давно и скоро закончится так вот вот это вот сейчас я скажу для тех кто живет в паттайе кто не успел купить с собой себе домой немножко запасов алкоголя напомню что запретили связи с санкраном чтоб тайцы а, без работы сидящие дома не напивались не гуляют санкран и не перезаражали друг друга это главная мотивация так вот в нашей провинции в Чонбуре

Закрыто до конца месяца, до 30 апреля. А в соседней провинции, в районе, закрыто до 15-го. То есть, буквально вот сейчас оно уже откроется. То есть, 16 числа можно туда съездить. В этом плане главное смочь выехать из Паттайи, поскольку 15 числа у нас тестовое закрытие города. Они днем его перекроют. С 3 до 6. Будут тестировать новую расстановку новых блокпостов. В 7 вечера у них будет совещание в мэрии по этому поводу. А уже на следующий день, 16-го,

числа они Че? ты кажется проработал уже план да да да, да. а на следующий день 16 числа в два часа они уже ведут полную блокаду города вот и главное вот 16 успеть съездить с утра в район пока город не закрыт до районга тут ехать но вот в сторону Сатахи по 40 минут и 16 там уже все продают в общем можно, можно но, это но это не точно

на этой оптимистической ноте все.

Ну, на этом, пожалуй, все. Спасибо за ваше внимание, за ваши лайки и приятные очень комментарии. И я должен отметить, я сегодня не буду читать комментарии, потому что общий смысл всех предыдущих, вот последних, это спасибо, что а, показываете нам потаю. мы скучаем, мы ностальгируем, показываете больше и так далее. То есть, я так понимаю, что, ну, новости коронавируса, так или иначе, мы всех уже достали, по самому не хочу. И надо все-таки побольше показывать город. Позитивчик. Позитивчик. Город.

В общем, напишите в комментариях, что вы хотите больше всего видеть, а мы постараемся это реализовать. Пока!